Здравствуйте, меня зовут Александра Кулакова-Савенкова. Я именно та пациентка, которая 23 года назад выпала с горнолыжного подъемника и попала в клинику Евгения Валича Блима. На тот момент мне было 17 лет. Мы, были, мы отдыхали с моими родителями на горнолыжном курорте в Болгарии, на горе Витыша, на которой мы были до этого раз 10, потому что мы, вся семья очень хорошо катается на горных лыжах. И мы ну как бы Каждый год это был наш единственный отпуск, именно на лыжах, на горных, вот. и э, я действительно сама хорошо каталась, и у меня была возможность всегда ездить одной. То есть, мы, мне родители уже доверяли настолько, что это было вообще никак, без проблем, и э, в тот день, это был рабочий день для Болгарии, я одна и как раз каталась, и Погода была не очень хорошая, и э, я ехала на подъемнике на одном, одна на подъемнике на кресельном, и э, собиралась выйти на средние станции, где можно было выйти. А вот Приготовилась, убрала уже э, вовремя, не слишком рано, не слишком поздно, а просто вовремя убрала защиту, и через какой-то момент я поняла, что я падаю просто. Оказалось, что я, в общем, я не теряла сознание даже, я просто выпала из, из подъемника. Как раз вот именно э, от, от того места, где э, мне нужно было выходить, я уже раз головой. И там определенные травмы получила из-за этого э, дополнительные. Как, вот. Но самое главное, как, что я просто... Высота была около 10 метров. Ждала, пока меня туда заберут, соберут. Потому что никто не знал, что случилось. Никто не видел. Я выпала на трассу. Не в, не в мягкий снег, а как бы на, жестк, на жесткую трассу. Была, правда, еще одна опция на камни. что мне повезло. Несколько раз, видимо, это этой Вот. И потом меня транспортировали в клинику в Болгарии, где я просто целиком сделали, конечно, снимки. Выяснили, что сломала пять позвонков. Причем разного, разного типа переломы были. Были компрессионные переломы, были переломы, в столбе, не переломы а осколки в столбе спинного мозга. У копчика просто как бы вот был надлом, то есть вот не было связи. Собственно говоря, поэтому каждый день ко мне приходили и проверяли, чувствовали я ноги, которых я не чувствовала. И э, я попала в детское отделение, потому что мне вот как раз в этот момент еще, еще было 17 лет. Э, и э, до дня рождения оставалось вот буквально 3 месяца. Э, и мне очень повезло, потому что э, все консилиумы, которые там собирали, э, они никак не могли решиться на операцию. Любая операция могла быть сделана и оплачена э, страховкой. Э, Фамилия Кулакова в Болгарии знают... Все, наверное, гиды на сих пор, потому что это была большая, как бы, международная была такая история. Вот. И, но никто никак не мог взять на себя ответ, полную ответственность, что вот после этой операции будет лучше. В результате один врач решил взять на себя ответственность лечить, как бы, консервативно. И меня просто положили там на валик и, в общем, оставили в палате на месяц. То есть я просто пролежала месяц в кровати. Больше ничего не происходило, кроме того, что у меня была сломанная рука, у меня была сдвинута э, около… Э, э, то есть, вот голова с позвоночника как была смещена, у меня была свернута челюсть, потому что я головой ударилась от э, места, где мне нужно было же выйти. И э, так, что там, там отбиты зубы, там, ну, в общем, целая куча всяких неприятных вещей. Вот. Но все это, все это было как бы для меня, как для пианистки на тот момент, конечно, самое страшное было, что у меня сломана рука. Вот. Но на самом деле, конечно, самое страшное было то, что никто вообще не мог представить себе, что я когда-нибудь снова буду ходить. Я на тот момент тоже не могла. Но правда у меня было такое ощущение, что мне сказали, лежи, вот лежи и не вставай. Но ну, я лежала. Такое было смутное ощущение, но как бы мне уже на рассказывали, но как бы объяснили диагноз и все э, тонкости, и, э, конечно, даже было страшно встать, пока вот… М -м, вообще даже себе, страшно себе представить, что вот сейчас я в ближайшее время могу вот так встать или начать, или просто сесть, потому что я просто лежала э, совершенно в одном положении, больше, больше никак. Одна рука была в гипсе, другая была в капельнице так вот. И кормила меня мама из ложки. И другого варианта не было. И читала мне книжки. Так прошел месяц. И через месяц, в общем-то, уже, собственно говоря, ничего не происходило. И они решили уже отправить нас домой. Для этого они сделали такой гипсовый корсет. Просто вот как бы полностью такую гипсовую кроватку, которая несколько дней сохла и не высохла даже до конца, в которой мне, как бы, в этом корсете меня повезли на самолете в лежачем положении, просто, значит, транспорти... перетранспортировали в Москву. В Москву первым же делом, значит, пришли... меня можно было только на машине скорой помощи перевозить, потому что никак повернуть или согнуть или просто нельзя было, все боялись, что будет хуже или не было просто неизвестно, что будет если исправить, изменить мое положение, вот, и э, вызвали, значит, э, на скорую помощь меня просто из э, аэропорта, аэропорта отправили в ЦИТО, и э, там оставили, пока мои родители бегали по всем самым лучшим докторам в Москве, и э, выясняли, что же можно сделать с моими снимками. Я просто... Uh, в храме, в котором я до, до тех пор uh, пела, очень долго, у посвященника были врачи, и они могли, посоветовать, ну, есть, вот, они могли uh, uh, посоветовать действительно очень хороших врачей. И вот трое врачей, к которым они ходили, с моими снимками советовали uh, три разные операции. Uh, один врач сказал, что ну, в этом случае мы вставим штыри и в посмотрим. Наверное, будет лучше, должно быть лучше. Второй врач сказал, что ну, в таких случаях мы ставим скобы металлические, что как-то должно поддерживать вот, позвоночник и, наверное, как бы, может быть, и, если все будет хорошо, то инвалидное кресло. Это было как бы вообще самое большое, что мне обещали на тот момент, самое хорошее, мое существование. Дальнейшее. Третий сказал, что, ну что вы, разве это можно, ни в коем случае, ни скобы, ни, ни штыри, обязательно нужно вытащить осколки из толпа спинного мозга. Вы же понимаете, как это важно, вы, вы, вы понимаете, а вдруг он куда-нибудь там застрянет где-нибудь или еще что-то такое перекроет. Вот. И никто из этих троих, они не могли договориться. Вот. Что, конечно, моих родителей тоже, в общем состояние, они просто сами не врачи, и они просто не понимают, что делать. Пока, э -э чисто случайно, э -э в музыкальной школе, в которой работала моя мама, э -э выяснилось, что это тоже пациентка Евгения Вальча. И когда она узнала, что э случилось, а, э например, от моего папы это было невозможно узнать, потому что он потерял до речи, когда я он просто не разговаривал. Он уехал с моей сестрой в Москву обратно работать. То есть вот мы остались в Болгарии на месяц, а он остался, э, э, смысл, э, э, они уехали. Вот, но он не мог разговаривать. Он никому не мог позвонить, что-то сообщить. Или... Вот, поэтому мама только когда приехала, она позвонила в музыкальную школу. Ну, педагог не вышел на работу. Педагог, паритники, не вышел на работу. Каникулы закончились, педагога нет. Никто не знает, что, что случилось. Вот. И э, этот человек посоветовал, э, что с такой, ну, вообще с любой травмой позвоночника или какой-то такой травмой серьезной, э, она советует обратиться только к Евгению Вальчу. А вот. И мне очень повезло. Мои родители значит, сутки просидели у Евгения Бальча в клинике, ждали, пока он освободится, потому что они действительно не могли меня перевести вообще никак. И его ночью привезли ко мне в ЦИТО. Вот. И он, а я все так и лежала в этой гипсовой кроватке. То есть, там у меня, меня был тут дырка такая для, для живота. Видимо, они считали, что я могу наесть живот даже не знаю, зачем. Но была такая то есть как бы все цельное, и вот только здесь дырка, через которую он мог что-то прощупать просто руками. Он первый раз, он был первый, который сказал, Перевернись на живот. Ну, то есть, вот как вместе с кроваткой меня перевернули живот, что мне было очень страшно. Потому что до этого мне сказали, ни в коем случае вообще не шевелиться, не шелохнуться вообще. А вот, и он через вот просто под, подлез под гипс, потому что гипс он существовал сам по себе. Я была там не знаю, 45 килограмм, я существовала сама по себе. Это был уже скелет, в принципе, я ничего не ела, ничем не занимался. Ну, то есть, я мышцы уже, наверное, атрофировались полностью. Вот, я была очень худая, я могла в принципе повернуть тело. Единственное, что я не могла тело повернуть одновременно, там, например, таз и тело. То есть я могла либо тело повернуть, либо ноги. То есть это тоже как бы мало кого интересовало, в принципе, никто на это внимание не обращал. Ну, потому что по протоколу я должна была лежать, и все. А... И, в общем, он сказал, потом они пошли разговаривать с моими родителями, и он я понимаю, что согласился взять мой случай. Вот. И на следующий день мой папа угнал машину скорой помощи, чтобы меня перетранспортировать в клинику. Потому что по-другому невозможно было сделать. То есть он нашел какую-то добрую тетеньку, которая поняла ситуацию, что действительно иначе невозможно. И меня перевезли к Евгению Вальчу. Первым делом разорвали весь корсет, который он вот он еще он даже еще не засох, вот сколько я уже дней провела в Москве, он просто был еще сырой, вот он просто руками его разорвал и опять же перевернул живот и стал маме показывать, как это выглядит, вот на тот момент, как выглядела моя спина, То есть, как бы он, пол спины у меня был, ну как бы позвоночник как обычно вот у всех до середины. А потом он сказала, что это было, как, выглядело как скомканное одеяло, сверху просто вот, натянута. То есть, это вообще, то есть, позвоночника как такового просто не было видно. Вот. После чего сам Евгений Иванович тоже сказал, ну, оптимизм, конечно, хорошая вещь, но не до такой же степени. Развернулся и ушел. Тут мы с мамой тоже напряглись. Вроде бы уже пообещали, что все. Все хорошо. Я, я кстати, мне почему-то казалось, что самое страшное, что я вот музыкант, но мне казалось, что самое страшное, что можно сделать, это залезть в, вообще в позвоночник, потому что это фактически самая главная э, система да, в, в организме, на которую э, все крепится и вообще все... Э, э, что-то, Ну, просто зависит, да, вот как бы управляется даже в какой-то степени. Вот. Поэтому я очень тогда обрадовалась, что можно без собираться. Это для меня было просто очень большая мотивация. Вот. Хотя моя мама на меня смотрела, и она говорила, ты не представляешь, куда мы тебе принесли. Потому что они сутки просидели в клинике Евгения Вальча и уже частично имели... Как бы представление о том как происходит что все травмы они лечатся как бы на, ну, на живую без каких-либо анестезий и так далее потому что это важно тоже понимать где вот действительно этот предел боли да, вот, вот как бы порог а, вот. а я была такая радостная потому что мне казалось что все уже по крайней мере не порезали. нет не порезали вот и в общем он в первый же день фактически он проходил несколько раз и вот он сложил, то есть, то есть позвоночник такие стал вырисовываться от начала и до конца, уже в первый день. Я вот с того момента, в принципе, только на, спине, на, на животе лежала. лежала. Вот. И потом дал одно упражнение, которым, которым я очень ну, делала просто 24 часа в сутки с перерывом на сон. Вот. И Благодаря которому, видимо, мышцы начали оживать. Те мышцы, которые месяц у меня. Ну, я лежала, просто не шелохнувшись, они фактически атрофировались, уж не говоря о том, что я сама музыкант и, в общем-то, раньше спортом никогда не занималась, и только сидела за роялем. Вот. Я, ну, получал, получилось, что я так постепенно как бы вот, мышцы начали жевать, и на, этом, на этой основе можно было, видимо, что-то дальше уже строить. Вот. а Действительно, в первый же день позвоночник очень сложился в одну линию, ну там был один холмик. Вот эти вот пять позвонков, которые были не в порядке, это был просто холмик. Но они были, то есть это не было вот этим месилом, а оно было уже как бы столб. Вот. И, ну и первый раз, когда это уже случилось, это была весна, там было 8 марта, там были выходные как-то. Перед тем, как, перед выходами, мы просто, Евгений Иванович нас с мамой оставил у себя в клинике, то есть мы у него жили просто. Потому что было понятно, что меня вот так вот носить невозможно никуда, не, перед, не пере, э, переносить куда-то, было очень, видимо, сложно. Вот. И э, э, перед э, 8 марта, это было, это прошло, наверное, недели две с половиной или две, э, я уже на этой кушетке, которой я лежала на животе, так шевелилась и так крутилась, что мама моя боялась, что я либо упаду, либо встану и пойду. И вообще. Вот. И она строго нас запретил вставать, хотя мне даже такой гол не приходил. Но, видимо, я уже настолько ожила вообще. Я... То, то я тут лежала просто совершенно без, ну как кукла, да? то а тут я уже была почти нормальным человеком, только вот лежа на животе. Ну, значит, после праздников, когда После 8 марта Евгений Вильевич э -э -э, вернулся, э -э, и э -э -э, к этому моменту уже прошло три недели. Вот, и он сказал, значит, ну что, теперь давай вставать. <curiosity> Мама очень удивилась, а я не то чтобы удивилась, у меня был просто шок, <advocirsiniz> потому что в общем не было и лежа уже ничего. И, конечно, зная все вот эти, все мои диагнозы, я не могла себе представить, что вот сейчас нужно вставать, и вообще можно вставать, или что будет, если вставать. У меня было ощущение, что меня поставили на крышу 17-этажного дома и сказали, прыгай, ты не разобреешься, просто вот так. Чисто психологически было просто очень тяжело, потому что долго пролежала вообще. Хотя я все равно в 17 лет, наверное, невозможно себе представить вот так вот, что вот, что там умрешь или там не встанешь, это сложно в семнадцать лет, это еще как бы, вот. И, в общем, первый раз меня поставили, когда, ровно через три недели, вот, и буквально уже на следующие, следующие дни стали выводить на поводке, то есть мама меня вот держала как бы за... за пояс, вот, и я могла, и мне можно было ходить, но только вот исключительно с контролем мамы. Как бы. вот. Ну, ощущения были, конечно, <смех> в тот момент очень острые, <смех> что это вообще возможно как бы совершенно. А, вот. И уже с, к тому моменту уже, в общем-то, все поверили. Я так понимаю, что и мои родители уже поверили, что это возможно, что, наверное, будет, в общем, что я в каком-то вари варианте могу вернуться плюс-минус к нормальной жизни. Вот, потому что я так понимаю, что э, вот папа, который э, был вот, реально потерял э, до речи, он действительно очень долго не мог прийти в себя. Вот, а это, в, к этому моменту он уже постепенно начал э, говорить. И, да. вот. и э, к концу двух месяцев ну, процесс происходил как, бы так, как у всех, я бы сказала. То есть периодически мне корректировал что-то. Евгений Вальч, а так я все время занимался, делала упражнения, либо эти упражнения были с мамой, либо эти упражнения были на тренажерах, на тренажерах, которые у Евгения Вальча здесь специальные тренажеры. Вот. ну то есть так приходил вот абсолютно все время мое время пребывания с перерывом на сон. Вот. и к концу двух месяцев я не просто могла ходить, я прыгала в скакалочку. Я бегала. Э мы даже пели немножко, я очень хорошо это помню. И просто, то есть я не просто себя чувствовала как раньше, я себя чувствовала намного лучше, чем раньше, потому что до этого я столько спортом в жизни никогда не занималась. А тут, получается, я фактически два месяца потратила только на здоровье и только на свое физическое состояние. А вот. и, э, и надо сказать, что просто вот действительно очень долгое время, когда я уже ходила, э, уже, уже после лечения, э, э, я могла… Э, то есть у меня было ощущение, что меня просто вот отталкивает от земли на каждом шагу, настолько много у меня было энергии. То есть мне не даже было много спать, там, я фактически не уставала. У меня ощущение было, что мне вообще не нужно спать или там есть, или что-то такое. У меня был просто переизбыток энергии, вот настолько как бы э, все было… Ну, такое, такое было хорошее состояние просто. И Единственное, у меня было действительно два ограничения на полгода, что вот мне нельзя было сидеть совершенно полгода. И я вот с тех пор как бы спала только на животе. То есть вот я в лежащем положении была только на животе. Вот. И, собственно говоря, таким образом, я уже вернулась в училище, я училась на двух факультетах в тот момент, я вернулась, сказала, что все, я выздоровела, я могу дальше учиться, после того, как почитали мои диагнозы, ректор сказал, ни в коем случае, я на себя такой ответственность не возьму. Больше того, был тоже очень забавный случай, когда мы зашли в поликлинику, потому что мама хотела какую-то справку получить, тоже уже от врачей, что вот, а, и а, она пришла, зашла в кабинет к врачу, я сидела в коридоре. Она ей все объяснила, показала снимки и сказала, а, ну, и врач такая спрашивает, а что вы хотите от меня? Я говорю, ну как, хочу справку, что, в общем, она уже здоровая и, в общем, может ходить. Говорит, как может ходить? А вас где? говорит, да, вот в коридор сидит. Говорит, как? А что вы от меня тогда хотите вообще? То есть, в принципе, никто, уж не говоря, о что после переломов позвоночника скакал по-моему, вообще прыгать просто нельзя, уж не говоря о скакалке по сто раз и так далее. ну В общем, никто не мог даже до конца понять вообще, что произошло и как это быстро все решилось. Но Евгений Иванович всегда говорил, что быстро получилось только потому, что меня вот свежий привезли, то есть не успели порезать, ничего как бы не нарушили, вот. и ничего не, вы... не вынули, <свят> что, что ненужное как бы. Вот. И э, это тоже, как хочется бы, сыграло, я так понимаю, большую роль. Ну и он всегда говорит, что вот вы, музыканты, вам скажешь сто раз, пианисты, сто раз повторите, вы повторите двести, пока не получится, <свят> это тоже помогло. То есть, когда занимаешься просто нон-стоп. Вот сказали сделать, и ты тренируешься. Вот, это, я так понимаю, что тоже сыграло большую роль. Это очень важно. Потому что в какой-то момент все равно наступает такой момент, что не хочется. Или, особенно, когда уже чувствуешь себя хорошо. Думаешь, так и так уже, в общем-то. Зачем, зачем дальше? Или что, что, что еще необходимо? Вот. Но самое главное, конечно, когда он меня выпускал, он сказал, что я тебя выпускаю абсолютно нормальным человеком. Я, ж, я могу так прибавить здоровее, чем была, потому что до этого, э, до этого совершенно была в другом физическом состоянии. А э, так, то есть я в результате через э, там, 23 года вышла замуж, родила двоих детей и их выносила. То есть вот 9 месяцев беременности как бы с большим животом мой сломанный позвоночник с этим справился. Вот. И я вообще совершенно не чувствовала никогда, то есть не, у меня не было никаких побочных эффектов, реакций или боли. или... Если я, допустим, пересидела, например, то я понимала, что там нужно поделать упражнение, Вот это все проходило. Или... Но это было настолько редко, что я даже как бы не вспомню вот явно для меня. Да? Вот. И, ну, и, кроме того, моя жизнь просто сложилась совершенно по лучшему сценарию, который можно себе представить. То есть я закончила училище на двух факультетах в результате, я поступила в консерваторию, закончила ее тоже с двумя дипломами. Так получилось, что по мужу. Я, мы должны были переехать на какое-то время в Австрию. Вот, до сих пор мы там так вот и пока живем. Вот. А в Москве я уже участвую в консерватории, я уже преподавала в Центральной музыкальной школе. Это было большое счастье для меня, педагогическое, потому что ну, это действительно вот школа, где обучаются все музыкальные гении России вообще. И когда я приехала в Вену, я в, в, тоже у меня была возможность, параллельно с маленькими детьми, была возможность продолжить и работать, то есть я работаю концертмейстером в знаменитом таком школе, которая называется «Хор венских певчих мальчиков». Вот, я там проработала несколько лет, я преподавала. Ну и, и еще решила как бы заняться так более серьезно, я всю жизнь пела, но решила более серьезно заняться этим, так вот у меня была эта возможность, энергии, по крайней мере, на это было и сил, и, и желания. Я закончила Венский университет музыкальный, как вокалистка, и после окончания у меня, опять же, очень рада. Возможно, это была той возможностью, что меня пригласили туда работать по первой специальности, то есть преподавание сольфеджио, музыкальной теории, вот, что мне тоже очень нравится, что я очень люблю. А то, что вот второе мое, как бы такое серьезное образование вокальное, я реализовала в том, что я пою в оперных проектах, в оперных хорах, в том числе в опере. Венской государственной опере, в Венской народной опере. И да, я очень просто люблю это делать параллельно к, к тому, что я сейчас преподаю тоже в университете и, и, и выращиваю двух детей. До сих пор вот это вот ощущение, что мне сразу совершенно другое количество энергии. В любом случае это никакое, это, так сказать, не выглядит никаким-то там. Никакой не магии, никаким не чудом, это совершенно такие э, банальные вещи. Вот человек там сначала там все складывает, как правильно, как должно быть, и потом ты делаешь упражнение. Это, это настолько вот как бы просто вот объяснить, по идее вот... Наверное, мог бы любой человек, по идее, должен был бы врач, который хорошо соображает, должен был бы мочь, но почему-то нет. После того, как это все случилось, когда я выстрелила, то может быть даже понятная реакция, что я полгода ходила и всем рассказывала, что со мной случилось, и было сложно поверить, причем я рассказывала это так, с улыбкой и с радостью, вот. в общем, поэтому, если вдруг что-то, если вас что-то заинтересовало, вы можете со мной связаться, мои контакты есть в центре.